Друзья, есть хороший шанс хорошенько заработать. Точнее, хорошенько срубить денег. Притом, подчеркну, это все на бесплатной основе. И занимает минимум вашего времени. Один раз в сутки вы будете проделать кое-какие действия. И все. Если интересно... Смотрите видео до конца. Я все объясню по порядку. Есть компания SwissBorg. Она связана с криптовалютой. Я очень сильно суть не буду даваться. Да? Кому интересно, почитайте. Оставлю все ссылочки в описании под видео. Они запустили рекламную кампанию на сумму в 500 тысяч долларов. Их мне приложение вы можете скачать как у них на сайте. SwissBorg.com если это приложение не установится, у меня оно почему-то не установилось, я создал такую страничку со всеми скриншотами. Здесь оставлю ссылочку на сайт, где можно скачать АПК-файл. То есть с телефона заходите, нажимаете на ссылочку, скачиваете АПК-файл. Сейчас я покажу, где он находится. Вот здесь, да? Он скачивается к вам на телефон, инсталируется и запускается приложение. При первом запуске приложения вы попадете вот на такую вещь, да, Forecast Bitcoin. Нажимаете на кнопку Get Started, она внизу. Нажали, потом затем выбираете, куда пойдет курс биткоин. То есть вам предлагается выбрать или вверх, или вниз. Нажимаете одну из двух, да. И выбирайте единственный вариант из предложенных который стоит 200 поинтов то есть за прогноз он стоит э, чтобы сделать прогноз надо иметь на счету 200 поинтов потом ждете 20 секунд и потом нажимаете на зеленую кнопку дальше дальше нажимаете на кнопку зарегистрироваться Зарегистри... э, когда Будете проходить регистрацию, вводите свой номер телефона и указывайте потом код, который должен на него прийти. Приходит код, далее указывайте свое имя и свой email. И теперь внимание, вам надо указать код, который вы видите на видео. Да? Вот сейчас я сделаю здесь код. И он такой же самый. Ведется этот код. За него вы получите сразу 3000 поинтов. Что они дают? Которые будут вам позволять э, быть выше в списке участников этой рекламной акции. Чуть позже я все покажу. Что за рекламная акции, в каких списках вы будете. Так вот, вводите этот код. Э, который позволит да, быть выше в списке. Потом нажимаете Next и попадаете в свой кабинет. Когда вы попали в свой кабинет, нажимаете на кнопку Forecast Bitcoin, как показано на картинке внизу. Вот здесь будет она. Да? Нажали на эту кнопку. Далее выбирайте, куда пойдет курс биткоина. Уже ну, из двух этих вариантов. Когда выбрали вверх или вниз, потом вам, когда вы введете тот мой код, вам уже на балансе будет 3000 поинтов. Вам предложат ввести минимальные 200 и еще будут да, разные суммы ввода. Вы сами уже выбираете, какую сумму хотите ввести, потому что если вы не угадаете, вы ну, пропадут поинты. Если вы угадаете, они вдвойне увеличатся так что уже сами решите подумайте и примите решение так вот и по истечении 24 часов вы узнаете или вы выиграли или нет сейчас я вот перейду в свой кабинет и покажу как это все выглядит сейчас мы находимся уже в моем кабинете вот так выглядит само приложение на телефоне. Да? Вот сейчас я двигаю в телефоне и могу здесь да? Вот здесь можно нажать, зайти в персонал Details имя ввести там, еще кое-какие вещи. Да? Номер телефона кажется. Не суть. Посмотрите сами. Потом здесь можно dark mode. Темная тема да, в телефоне, есть светлая. Но мне светлая не очень, мне лучше темная. Потом здесь можете посмотреть, можно добавиться к ним в соцсети и тому подобное. Так вот, я уже здесь не первый день участвую в этих списках и подри поднимаюсь вверх, так сказать. Я специально сейчас не делал прогноз, чтобы показать, как это все выглядит. Но покажу свою историю. Вот смотрите. Моя история такая, что я уже сделал более... Нет, я сделал 10 прогнозов. Ставил, как вы видите, разные суммы. Есть проигрыши, есть выигрыши. Так вот. Что за списки? Заходите вот в ранг. И как я вам говорил, что... Компания 500 тысяч долларов выделила на эту, э, на эту акцию. Да? Вот с каждым новым участником, прибывшим в этот зарегистрировавшись в, этот, э, в это приложение, э, общий банк увеличивается на 1 доллар. Так вот, здесь мой ранг. То есть я нахожусь в списке э, Вот общий банк, сейчас выигрышный, 73 тысячи долларов. И вот этот э, список. То есть, я нахожусь уже здесь. Между 1000 и 10 На тысяч. Я уже могу выиграть 2 доллара 96 центов. И чем выше вы идете по списку, за первое место 4000 с копейками. Да? То есть, чем больше вы будете угадывать, тем выше будете продвигаться по списку. Плюс вы можете еще здесь предлагать Друзьям знакомым Продвигать как бы это, да, приложение Вот здесь будет ваш код Нажимаете Вот он ваш код То же самое записываете видео Как я записываю Или просто делаете какой-то мануал И предлагаете своим друзьям С этим кодом Им тоже начислят 3000 поинтов Они также на бесплатной основе Смогут это проделывать да, И участвовать в этой акции но поверьте мне, что здесь реально можно заработать вот такие деньги. То есть, еще хочу добавить, что эта компания, она сейчас разрабатывает второе приложение, которое будет связано с этим приложением, когда будут выводить деньги, да? то есть распределять этот список. Ну, то есть, кто сколько заработал, столько и выведут. Да? Это произойдет в первом квартале этого года. Так вот, здесь вы будете наблюдать за своим рангом. Ранга, так могу сказать. Еще одна из фишка, что здесь первые 7 дней, если вы заходите, вам начислят бонусом по 200 поинтов. На восьмой день вы уже будете получать по 800. Но если вы пропустите хоть один день, вы опять упадете на 200 поинтов в день. Так вот, мой ранг такой, я уже претендую на такой приз. Давайте вернемся обратно. Ну, можно здесь стайк нажать. Вот здесь показано, что 7 дней, да, по 2, по каждые 24 получаете 200 поинтов. После 7 вы будете получать 800 поинтов. Но говорю, если один день пропускаете, вы опять вернетесь к 200 поинтам. Беджи. Здесь я так понимаю, разные какие-то плюшки есть. Я не вникал, не суть. Но вот мне лично как бы не, не напрягает такое приложение в телефоне, а есть возможность поучаствовать в такой шикарной акции, жирненькой. И как бы есть шанс выиграть приличную сумму. Есть пару знакомых, которые они стоят уже выше по рангу. И у них есть уже шансы на более крупные суммы. Они где-то вот здесь находятся. Так что, друзья, Приглашаю поучаствовать, есть шанс. Ничего не делая, просто один раз в сутки угадываете, Плюс вы имеете шанс выиграть хорошую сумму денег. Это просто вот как бы халява, да? Но ну, не выиграйте, так не выиграть, Вам ничего не надо вкладывать, не переживать, не думать. А захотите более усердно поучаствовать, да? Берете свой код и продвигается, раскидываете, приглашаете друзей, вы будете подниматься по рангу выше. Придет время, когда они э, пройдет тестирование второе при, при, приложение на выплаты, они будут распределять этот список по участникам все суммы раскидывать. Вам мешают лишние деньги? Мне они никогда не мешали. Так что, если вам понравилось мое предложение, видео, Пожалуйста, ссылочки будут внизу. Переходите, читайте, добавляйтесь, участвуйте. Как говорится, чем черт не шутит, да, друзья? Так что всем спасибо за внимание. Кстати, давайте сделаем вместе прогноз. Как вы думаете, куда пойдет курс? Вниз или вверх? Чтобы сделать прогноз, нажимаем фаракаст bitcoin выбираем куда пойдет он один день неделя месяц я выбираю на один день кстати здесь видно можно выбирать я думаю что он пойдет вверх нажимаю go up сейчас я выберу какую сумму ну что риснем на 5000 и нажимаю все, отсчет пошел, видите, спустя 24 часа, я... мне придет даже оповещение, приходит такое сверху на телефон, или ты выиграл, или проиграл. Можете заходить, смотреть, Но ну, вот здесь сразу видно, что если зелененькая, значит вы в плюсе, то есть вы угадали, если здесь будет красненькое, значит курс идет не в вашу сторону. Все, друзья, буду заканчивать на этом видео. Оно и так затянулось. Будут вопросы, мои контакты все есть под видео. Пишите, комментарии пишите, спрашивайте, я оставлю на мануальчик со скриншотами. Здесь все просто. Под видео, все ссылочки будут под видео. Регистрируйтесь, вбивайте мой код, пользуйтесь, отдыхайте и зарабатывайте. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что видео понравилось вам. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Понравилось, ставьте лайк. Я тут еще наметил пару таких интересных проектиков, которые в ближайшее время я запишу по ним видео и выложу у себя на канале. Также есть ссылка на телеграм-канал, полностью посвященный разным проектам по заработку, по инвестициям, по заработку, по, по крипте и так далее так что подписывайтесь добавляйтесь. там всегда будет сначала туда я скидываю первую информацию потом уже записываю по ним видео так что подписывайтесь на канал спасибо вам за внимание я желаю вам крепкого здоровья достатка во всем и до новых встреч с вами был владимир всем пока